План у меня, у меня такой. Я собираюсь говорить про, про аукционы. И а, идея про аукционы на такой лекции, она принесет следующая. Когда а, рассказываешь про то, что студентам или даже преподавателям не знакомо, всегда сложно, что это не дается рассказать быстро. Если, например, а, говоришь про макроэкономику или например, центрального банка, то нужно кратцем большое количество знаний. И экономисты, ну, те, кто читает популярные лекции, вот эти лекции научно популярные, ищут такие темы, в которых, возможно, с одной стороны рассказывать про что-то простое, с другой стороны, чтобы можно было ясно показать выход в сложную теорию. И я собираюсь в этих словах доказать одну теорему, а про лекции сложные теоремы рассказать. И кроме того, того чтобы это все имело какое-то какое отношение и к практике, вот прямо к реальной практике, и какое-то отношение к тому, что мы видим, видим в мире. Потому что всегда хорошо, если ты экономист, и ты читаешь про что-то в газете или смотришь по телевизору, чтобы ты мог использовать то, что ты знаешь, для лучшего понимания. У план лекции такой. Я расскажу в входной части, что такое аукционы, какие бывают стандартные аукционы, и потом поговорю про проблемы организации реальных аукционов. Значит, сначала я хочу сказать просто как просто утверждение, что в современной экономической теории теория аукционов занимает совершенно непропорциональное место. Если посмотреть последние монопольские премии последних 15 лет, то из этих людей, кто получал Нобелевскую премию, половина примерно их работы были связаны с аукционами и теорией аукционов. Я потом чуть подробнее расскажу, почему, почему это такое. Значит, сначала, что такое аукцион? Аукцион ⁇ это любая продажа любого объекта, но если бы мы так сказали, мы бы ничего не определили, это было бы слишком общее. Но это... Такая ситуация, такая продажа, в которой цена, во-первых, определяется в процессе продажи, и во-вторых, это что-то э, хоть в каком-то смысле одноразовое. То есть, если мы продаем что-то, для чего есть, скажем, развитое вторичный рынок, то это, э, это аукцион интерес. Вот те, кто знакомы с э, ценными бумагами, если мы, ну, то есть там, правительство размещает, любое правительство каждый день размещает, без красной недели, размещает свои облигации на аукционы. Но эти аукционы, они для нас не очень интересны, потому что для государственных облигаций существует такой хороший вторичный рынок, так четко На этом рынке цена, он такой ликвидный, что а, вот этого элемента разумности и стратегического поведения на первичном аукционе его практически нет. Ну вот эм, я дальше буду привести к примеру, и станет, станет ясно. Но важно, это, что это Такая продажа, в которой цена определяется в процессе продажи. То есть это не тот случай, когда мы приходим в магазин и что-то покупаем. Потому что когда вы что-то покупаете в магазине, то гранат не влияете. И э, это происходит не очень много раз, а это, это большое количество. Значит, в каждом аукционе есть несколько потенциальных участников и, э, и продается. Значит, Аукционы проводятся разными, с разными целями, но самые распространенные две цели – это такие. Во-первых, получить побольше денег за продаваемый объект. Во-вторых, чтобы объект достался участнику, которому он нужнее всего. А вот Те, кто знаком с экономической теорией, знают, что вот это, это понятная цель, а эта цель, можно сказать, максимизации экономической эффективности. Да? Ну, например, когда российское правительство в 90-е годы приватизированного предприятия, то основная цель была не получить побольше денег, основная цель была, чтобы он достался, чтобы объект достался тому, кому он нужнее всего. В принципе, эти две задачи, они иногда совпадают. Очень часто, очень часто тот, кому объект нужнее всего, он и хочет платить побольше, иногда не совпадает. И что аукционы проводятся с памятных времен всевозможными способами. Буквально в любом учебнике по теории аукционов все начинается с примера, когда на аукционе была продана Римская империя. Во втором веке нашей эры какой-то император Пертинакс задолжал очень много денег своей гвардии. Тогда гвардия убила императора и сказала, что следующим императором будет тот, кто, во-первых, выплатит долги, во-вторых, заплатит как можно больше сверхгород. Ну, то есть считайте, они продали императорство на на аукционах. Кто-то нашел денег, заплатил, побыл 3 месяца императором, опять задолжал, его убили, но таким образом первый пример, первый пример был получше. С тех пор аукционы много использовались и римлянами. И до 19 века, например, рабов продавали обычно на аукционах. также примеры аукционов недвижимости были в 17-19 веке. А сейчас, если вы посмотрите на то, что подает на аукционах, это. Самые известные – это аукционы, антиквариаты и предметы искусства. Потом каждый день, я это уже упоминал, правительство размещает государственные облигации на аукционах. Если какая-то фирма хочет продаться, или кто-то хочет продать фирму, то, как правило, сейчас это делать с помощью аукциона. Если фирма хочет разместить акции, то вот до самого недавнего, недавнего времени обычным был... Были переговоры с разными банками и банками, которые получали э, право на первичное получение акций. Вот сейчас все чаще компании делают это с помощью аукционов. Наконец, большая часть приватизации последних 30 лет была с помощью аукционов. И сейчас еще важные примеры это продажи мобильного спектра и контекстная реклама. Значит, вот, я не знаю, многие из из вас пользуются Google, Google или Яндексом, но вы, наверное, знаете, что если вы введете в поисковое окно, например, Яндекса слово, слово кофе, то вот здесь вот, вот здесь вот появится то, что Яндекс, э, э, поисковое устройство искренне считает наиболее подходящим э, под этот запрос. Да, там есть некоторые сложные алгоритмы, основанные алгоритмы основанные на теореме про бизнеса алгебры, который выдает поисковую э, выдачу. А, например, вот здесь является вот здесь и да, кстати, вот, здесь, вот здесь. Здесь э, ссылки на, например, интернет-магазины или по слову кофе вы смогли быть в кафе. И вот эти объявления, они размещаются за, а, за деньги, да, то есть, а, если кто-то хочет разместить свою рекламу в поисковой выдаче по слову кофе, то он может заплатить Яндексу, и а, вот здесь вот появится его, а, его реклама. спрашивается, а если там уже есть чья-то реклама, то как сделать так, чтобы объявилось проект? Фактически Яндекс, ну и, соответственно, Google, они в каждый момент проводят, и каждую минуту проводят аукцион. Если в эту минуту новый участник перебивает то, что было сделано, сделано предыдущим, то тогда появляется, появляется новая надпись. Теперь, перед тем, как я покажу это число, я хотел задать вопрос. Сначала будет про, про английский. Во-первых, а, как вы думаете, а, на какие английские слова, введенные в гугле, а, дороже всего стоит контекстная реклама? Вот как так вот, если подумать. Какая реклама стоит дороже всего? Я могу сказать, что эта цена, эта цена обычно считается в долларах или в рублях за клик. То есть вот сколько, как бы, компания, которая размещает рекламу, она платит в Гендексу или платит Google углу за, за то, что кто-то кликнул и, соответственно, перешел по ссылке. Значит, я вам два вопроса задал. Один вопрос, какие самые популярные слова, самые популярные слова, ну, как да? какие самые дорогие? Какие автомобили. важнее всего? Mm -hmm. Вот Игорь Родину предлагает автомобили. Что вы думаете автомобили? и другие идеи? Ну нефть, да. Допустим, хочется вам купить нефть. Вы тогда гуглите нефть, и тут появляется справа ссылка, и вы сразу прыгнули туда и купить несколько. Действительно, в нефть. Самые популярные запросы. Вот, вот, вот, вот, вопрос не вот, вот, вот, вот, вот, Вопрос вот, вот, вот, что вот, вот, вот, вот, вот, может, что нашел? Амазон. О, хорошо, хорошо, я вам скажу слово, а вы попробуйте, вы попробуйте догадаться. что Одно из самых дорогих слов в контекстной рекламе Google по-английски – слово «мезофилиом». Вот что? Болезнь? Да, это, это тяжелое заболевание, это рак, связан, который возникает, если вы много времени работали в помещении с азбеком. Почему, почему это может быть, может, может быть важно? Потому что нормальный человек это слово вызывает вот такую реакцию. Вам э, доктор говорит, что у вас мезофолиолог, вы приходите домой и начинаете узнавать, что это. Но за э, эту болезнь э, можно получить очень большую компенсацию. Поэтому для юридических компаний очень важно представлять, э, представлять чьи-то интересы. Э, а, так, то есть это, это платить очень Это, болезнь, да? это, это, это да. болезнь, которая вызывается, которая развивается, если, если долго работать с, разбезнью. с разбезнью, Значит, можно да. взять штраф. Значит, угу. вот, вот здесь вот приведены слова, которые были самыми дорогими в 2016 году. Значит, клик на словах без лучший эгоист, работающий с мезополиомой. Один клик приносит Google 935 долларов. Да? То есть юридические компании, они конкурируют, они как бы делают ставки, чтобы платить Google за то, чтобы когда человек выглядит на дворе там а, передалась реклама, реклама их конторы. И вот дальше, как смотреть самые дорогие, самые дорогие поиски, вот самые до те.. Словосочетание, которые самая дорогая контекстная реклама. Да, нужно... да, и, да, это в основном, юридические, в основном юридические конторы. Тут, собственно, только одни, одни юристы. юристы. Да. Но и цены огромные. Если вы задумаетесь, откуда берутся 70 миллиардов годовой горочки Губла, вот это 90% процентов контекстная реклама которая получается так И, И для того, чтобы ее размещать, он на... они используют аукцион. Значит, хорошо, у тебя следующий вопрос. Как вы думаете, в России, на следующем слайде у меня российские самые дорогие слова, отдельно на Яндекса. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, это правда. Правильно. Правильно. Врачи, Я которые любой из запоя, на особенно, на особенно на если сети клиник конечно. <систит> на даму плечо да? Ну, причем <систит> Да. Да. Вот это... <систит> это... это... это постоевый секретарь. <систит> Никогда не Запой, житолог, а потом постоевый запоя, да. А <систит> дороже <Да>, будет, чем <систит> других. Ну, да. да. а но, смотрите, должно быть сочетание. Это должен быть важный для человека запрос. И а, те, кто провайдеры этой услуги, фирмы, которые ага. это производят, должны как бы реально рассчитывать, что человек захочет за это заплатить. Понимаете, наркологи наркологам действительно много платят, и их действительно ищут с помощью поисковика. А вот этот механизм может, аукциона, я позволяет. где кто сваляет позволяет <связать>, собирать себе много денег. Вот интересно, интересно, что это одно исследование а, платформы управления контекстной рекламы, И, судя по всему, а, лидеры по стоимости кликов Яндекс.Директ Яндекс и, и лидеры по стоимости кликов Google AdWords тоже на русском языке, а, они сильно разные. То есть люди ищут разные вещи в Яндексе и Google. Google да, а? пытаются купить машину. Ну, и, точнее, продать почти столько же раз, купить. что там бомбарды, а, но ну, много раз. А в Яндексе просто страшное доминирование вызовов вызов нарколога, нарколога, например. Три Нобелевские премии по экономике, а Здесь статья говорит, что все самое доходное слово для Google, это иншуранс. Иншуранс. Это, страховка. Ну, это, смотрите, бы э, если брать большие если брать большие, категории, если брать большие категории, то да, это страховка, иншуранс да. и кредит э, да? рекордс. Но то, что я показывал в таблице, это э, те конкретные слова, по которым самый дорогой поиск. Самый дорогой а суммарно больше всего набирают ну, вот free credit бесплатный отчет отчеты кредитспособности и э, страховка, страховка машины. Ну, это 2014, 2014 год. Вот здесь вот цена, цена за клик. Вот здесь вот сколько собирает, э, Google, сколько собирает Google за да. Да. Ну, вот, э, 40... Это 200 миллионов, да? А... 200 миллиардов. Нет, ну, это, Нет, это 46 миллионов. 46 миллионов. Да. Угу. А, ну, видно, что страшно, действительно, действительно, очень много переносят, при том, что в Америке не так уж много страховых компаний, Я но просто они настолько снизу жестко снизу. конкурируют, что действительно люди все время проверяют, ну, нельзя получить страховку дешевле, чем уже есть. А вот второй снизу, Константин за... да. Александрович, это вот что такое? Ну, а, в Америке. Второй это снизу. Бомехия. Студенты. В Америке, если ты хочешь получить кредитное на образование, это очень Сейчас. просто сделать и условия гораздо проще, а, чем у других кредитов. Да. Mm -hmm. Но, кроме того, есть много разных возможностей их, э, их финансировать. Опять-таки, вот на рекламу этого фирмы, размещаясь с помощью аукционов, тратят 15, 15 миллионов долларов. Хорошо. Теперь еще один пример. Еще один пример. Я не знаю, Смотрели вы новости весной? но вот весной да, была такая очень шумная шумная история и по Америке, по всему миру, когда пассажира, который не хотел выходить из самолета, вытащили насильно полицейский, разбили ему нос, сделали его мудмиллионером в результате, потому что Юнайтед заплатила ему кучу денег, чтобы не говорить, что ну, отсюда взялась эта история. Шум картинка, но делалась эта история из-за того, что авиакомпании продают на рейсы больше билетов, больше билетов, чем мест. Да, вот будет те, кто улетает много, они это хорошо знают. И в Америке это распространенная ситуация, что сидишь перед посадкой самолета и тут говорят, что мы продали больше мест, чем... чем у нас билетов. чем мест? Соответственно, никто не хочет уступить место за 150 долларов и, соответственно, и билет на следующий рейс в этот же год. И некоторое время за 300. Вот я в марте э, слышал, услышал 800 и, и начал уже думать, что сейчас еще типа, на 200 долларов поднимут, и я подожду тут 5 часов и полечу следующий рейс, потому что все, вот, просто так 1000 долларов получить. Все-таки интересно. Значит, почему, почему я привожу все этот пример? Потому что в сущности, в сущности авиакомпания э, таким образом проделывает, она делает своего рода аукцион. Она как бы организовыв, организовывает такой рынок вокруг этих мест уже после того, как все билеты проданы. Причем, заметьте, заметьте, она делает всем лучше. А для компании лучше, потому что она зарабатывает больше денег. Тем, у кого уже куплен билет, им даже лучше, потому что среди них может найти человек, который э, лучше получит 500 долларов, чем перетит сейчас. И, и тем, кто хочет купить, когда уже все билеты проданы, потому что этот человек, он, если сделка состоится, это значит, что он хочет заплатить много денег. То есть, например, они продали всем билеты по 400 долларов. И все места уже откроены. Но а дальше они так думают. Вот если мы продадим еще один билет за 800, да? то, наверное, мы найдем кого-то, кто откажется с 600 если он откажется, тогда авиакомпания получит 200 лишних долларов. Тот, кто э, отказался, он получит 600 вместо э, полета в это время, ему лучше. И, наконец, тот, кто хотел заплатить 800, ему тоже стало лучше. Подумайте, всем стало лучше от этого. От того, что авиакомпания придумала такой механизм Здесь нужно сделать сноску. Почему же полицейские вытаскивали этого? этого человека из, из самолета. Вот как ни странно, во всем виноват тут не рынок, а виноват наоборот социализм. Потому что а, авиакомпании было запрещено повышать цены на билеты да, тысячи, а, больше тысячи долларов. Прямо такое, такое, был, такое было положение для авиакомпании. поэтому Они доторговались до 900 и возможно, что пассажиры продолжали ждать. И после этого не имели права дальше повысить. Потому что, как вы понимаете, если бы они имели право дальше повысить, какая-то цена бы нашлась, при какой-то цене кто-то был с пассажиром, согласился бы уступить в место. Но поскольку они не могли повыситься, то цена нельзя было повыситься. Соответственно, получился такой сбой, что пришлось смотреть полицейских, которые разбили -а -а. пассажиров у нас. Я так же думаю, что в тот момент, как это все стало скандалом, он уже тоже понял, что пахнет большим делом. Ну а сколько бы заплатили? Это неизвестно, но это десятки миллионов. Десятки миллионов? Да, должно быть, что то Ну, не знаю, может маленькие десятки, но.. Судиться так дорого, и в такой ситуации так сложно, и это настолько насило большой ущерб этой компании, то, что это было основными телевизионными новостями все время, что удивительно, что они с этим справиться. Ну так что мы все немножко платим, те, кто летает в United или в Ганзе, и все немножко платят этому пассажируу, потому Так, хорошо. Значит, этот пример я для чего привел. Пример того, что вот когда думаешь про аукционку, вот есть в голове модель, модель аукциона, то тогда ее можно применять к анализу ситуации, читаешь, в на рынке в лейтаре читаешь газеты. Потому что истории про этого человека. В нем, конечно, не было разговора про аукцион. Но, если у нас есть модель и идея аукциона, тогда мы понимаем, что то, что с ним произошло, и то, что вот вся эта, весь этот механизм продажи дополнительных, дополнительных дилетов для места, которых нет, это в сущности, это в сущности аукцион. Когда Экономическая теория как бы, осуществляет свою главную функцию, она помогает нам понимать ряд. И, в принципе, очень часто, когда экономист про что-то рассуждает, когда он строит модель какого-то рынка, на котором определяется цена, то он моделирует его и представляет себе это как, именно как аукцион. Когда мы моделируем финансовый рынок, когда те люди, которые торгуют, акциями или облигасовыми финансовыми активами, когда они рассчитывают свои, свои, э, свои формулы, то фактически у них в голове есть некоторая модель постоянного происходящего аукциона, на которую они накладывают дополнительные условия и получают, получают формулы для цены. Значит, Ну и также предыдущий пример про самолёт показывает, что когда мы в какую-то ситуацию вводим такой элемент рынка, в виде аукциона, то экономическая эффективность повышается. Я вам рассказал про ситуацию, когда у нас уже все билеты проданы, и дополнив вот такой возможностью, продав дорогой билет на занятое место, и потом торгуюсь за то, чтобы это место освободить, можно всем сделать лучше, то есть настоящему повысить экономическую эффективность. Хорошо. Значит, я теперь Расскажу про самые главные виды аукционов. Когда мы будем говорить про главные виды аукционов, мы э, узнаем, какие элементы организации важны для достижения разных целей. Значит, вообще на практике для любого аукциона важно, это сколько мы продаем объектов, потому что, конечно, если мы, например, что-то приватизируем, мы можем это продать как один объект, а можем продать как маленькие пакеты акций, тогда мы продаем как много когда мы продаем дополнительные билеты на авиарейс, это э, тоже много объектов. И важно, каким образом мы проводим этот аукцион. У нас все время будут участники, есть покупатели. И, конечно, в любом аукционе важны потенциальные покупатели. Те, кто не приходит, но, в принципе, могут принять. Значит, важная часть э, любого моделирования аукционов – это то, что есть неполная информация. Потому что вы представьте, что я а, хочу что-нибудь что продать. Да? Вот, допустим, это очень ценные вещи. Представьте, что он серебро. Mm -hmm. Из белого золота. Mm -hmm. 5000. 5000 рублей, примерно. Значит, посмотрите. Mm -hmm. ну, Значит, что нет? Они... Хорошо, 50 тысяч. Он, он, он, он, он, он, он, он говорит, значит, вот смотрите, вот я хочу получить за это как можно больше денег. Значит, представьте, что я про каждого из вас, потенциального участника, знаю в точности, какая сумма делает вас безразличной к а, покупке, покупке этого объекта. Да? Ну что значит делать безразлично? Вот, допустим, Владимир оценивает это в... 52 тысячи рублей. Если эта сумма безразлична, то значит, что если я ей продам за 51 тысяча она будет счастлива, не должна им на сколько, на 100 рублей. А если я ей продам это за 52 тысячи 300, то это уже как бы... А если, например, за 55 тысяч, то уже как бы совсем, это совсем не то. Да? Вот, то есть концепция, вот, концепция ценности как резервной цены. Понятно? Да? Вот то, что максимально максимально готовы максимально готовы заплатить если заплатить больше то уже не счастлив. если заплатил меньше говоришь счастлив чем меньше заплатил тем естественно для экономического субъекта лучше так ну вот теперь отлично представим что я продавец я знаю про всех а во сколько они стоят они, я знаю про каждого человека его резервную цену тогда очень просто продать подороже да я просто смотрю у кого самая высокая резервная цена, повторю к нему и говорю, на 2 копейки меньше, чем у твоей резервной цены. Отлично. Это, тогда бы не было никакой проблемы с продажей, не нужно было бы проводить аукционы. Это значит, что ключевая вещь, которая делает необходимое проведение аукционов, это то, что мы эту ценность, ценность объекта продавец не знает, про он не знает, сколько люди готовы заплатить. Спрашивается, почему тогда нельзя спросить? Почему они могут спросить? Ну, вот, Владимир сколько вы готовы заплатить Не за Хуже, Может быть, хуже. Вы можете сказать, вы можете сказать меньше, вы можете сказать, помните, вот, 52 тысячи. Вы можете сказать а 20, 20 10, 10? А? Что это для вас? Да, Я только для, для вас 10. И для вас 20. Да. Соответственно. Спросить не помогает. как Часто в э, экономических моделях, если у вас были модели принципал, э, принцип, принципал агента, если у вас были любые модели с не полной информацией, то там всегда такая ситуация, что если участника спросить просто, то он скажет э, неправду. Ну, в экономическом смысле он скажет то, что ему нужно сказать, а не, э, не то, что есть э, есть на самом деле. Ради этого, ради того, чтобы информацию из людей вынимать, ради этого и существует аукцион. Значит, хорошо. Аукционы экономисты себе представляют так. Они представляют их себе как стратегическую игру, в которой каждый участник он знает или как-то имеет какую-то оценку, во сколько он ценит объект. он знает резервную цену, Такую, что он больше платить точно не хочет, но готов купить за столько, тогда ему все равно, а если он купит чуть дешевле, то ему уже хорошо. И, соответственно, то, что мы изучаем, это происходит в равновесии. То есть каждый участник знает, какие стратегии используют остальные, но он не знает, во сколько они цели добьются. Значит, а вот на примере будет проще. Значит, начнем с самого простого типа аутсона. Вот, Аукцион такой это называется английский аукцион, и он лучше еще называется и после. Значит, английский аукцион – это открытый аукцион, это вот то, когда вы видите аукцион в кино, это обычно такой аукцион. То есть вот есть объект, и участники, они называют все больше и большую цену, и объект достается тому, кто последним повысил цену. Когда больше выкликов нет, никто не повышает все, ему объект, он отдает деньги. Значит, в принципе, на практике можно ввести это значение на шаг, например, что обязательно повышается каждый раз на 100 рублей. Его, его можно проводить анонимно, его можно проводить в электронном виде. Вот, может быть, самый простой способ себе это представлять, это так называемый японский аукцион. Японский аукцион выглядит так. Вот, есть просто табло, на нем лежит детская цена. А все участники сидят и держат палец на кнопке. Как только отнимаешь палец от кнопки, все, перестаешь участвовать в аукционе, ты выбрал. А аукцион прекращается в тот момент, когда предпоследний человек отрывает палец. Вот когда остается только один человек, держащий палец, в тот момент цена ну, то было, замирает, и все, тот, кто держит палец, он платит эту аукцион. Значит, вот теперь простой, простой, вопрос, простой вопрос. Вот представьте, что каждый знает ценность объекта для себя. И вы участвуете в таком аукционе. Вот цена на табло у вас палец на кнопке. Какая будет стратегия? Что нужно делать? Ждать. Дайте Кому нибудь Еще ответить. Уже пятерка. 5. 5. 5. Что 5. 5. Ну, подождать. Сколько ждать? 5. 5. А, кажется, значит, да. Правильно, Ждать до своей, до своей резервной цены, ждать до своей ценности, правильно? Потому что глупо, да. а, глупо держать больше, потому что вы не хотите заплатить больше, чем а, та сумма, которая сделает вас безразличной. И в то же время глупо, а, глупо снимать палец раньше, потому что вдруг все снимут палец в следующий момент, бы вы получили объект, а так не получится. Отлично. Т так и есть. Это это, это правильный ответ, это наилучшая стратегия. Значит, посмотрите, какой здесь есть интересное наблюдение. Для того, чтобы следовать этой стратегии, а это лучшее, что можно делать в таком аукционе, вовсе не нужно знать, а, во сколько ценят объект остальные участники. Вам про других людей вообще ничего не нужно знать. Вам не нужно знать, они там очень хотят не очень хотят. Ваше собственное оптимальное действие никак ни от чего не зависит. В принципе, для фирм, которые участвуют в аукционе, это может быть очень большое дело, потому что если вы большая фирма, вы, например, участвуете в аукционе за какой-нибудь там большой объект, не знаю, за здание или за площадку, или за а, право какой-то государственный контракт осуществлять. А, если аукцион проводится по такой схеме, вам не нужно думать, что делают ваши конкуренты. Вам нужно оценить только все там прибыли и издержки для себя. Вам не нужно Заказывать анализ, э, анализ выгод и издержек конкурентов. Это очень большое преимущество такого формата. так Хорошо, посмотрим на, э, на другой формат. Называется «Аукцион первой цены». И тут правила такие. Опять, каждый участник знает ценность объекта для себя. Да? И все пишут ставки в конвертах. И объект достается тому, кто написал в конверт самую высокую ставку. Увидите в то, что написано в конверте, и получать объект. Значит, скажите мне, что нужно описать в своей заявке? Вот вы знаете ценность объекта для себя. Вот что определенно, что не нужно писать свою ценность. Если вы напишете свою резервную цену, что будет? Тогда вы а, либо проиграете, если кто-то напишет выше, и получите ноль. И вы выиграете, и тоже получите ноль, потому что вы отдадите ровно столько, сколько, э, да, сколько он для вас стоит. То есть уж точно нужно писать что-то более низкое, чем э, ваша резервная цена. И, посмотрите, мы на простом примере видим, что здесь стратегические стимулы совершенно другие. В английском аукционе не нужно было интересоваться, э, что там думают другие участники. В этом аукционе это очень важно. Потому что вы пишете ниже своей резервной цены, а насколько ниже? Это зависит от того, что вы думаете, насколько э, сильно, хотят выиграть, э, сильно хотят выиграть ваши компоненты, насколько они ценят, ценят объект. Ну, потому что здесь так, чем больше, вы, чем больше число вы напишете в конверте, тем больше шансов вы выиграете. Да? Но чем больше вы напишете число, тем больше придется платить, когда выигрываете. И вот эти два стимула, они действуют в разные стороны. Да? Хочется написать побольше, чтобы выиграть, хочется написать поменьше, чтобы поменьше платить. И казалось бы, казалось бы, небольшая разница в правилах. Но в этом аукционе, если в этом участвует фирма, нужно анализировать не только, сколько наша фирма получит если бы вы выиграли наш Но нужно анализировать то же самое про всех наших конкурентов. И, соответственно, этот аукцион он накладывает гораздо больше издержки на вот это изучение, изучение ситуации для участников. Теперь следующее. следующее. Аукцион. Называется голландский аукцион. Ровоется так. Берет свой объект и говорю, кто хочет это за миллион рублей? чешу, а будем молчать. За 500 тысяч все молчат. 300 тысяч, 100 тысяч. И так снижаем, снижаем. Снижаем до тех пор, пока не э, раздается первый букет. В этот момент аукцион прекращается, объект достается тому, кто э, первым выпекнул, и он платит ту, ту цену, на которой он остановился. Значит, в принципе, в жизни такие аукционы Проводят, например, исторически в Голландии это название продавали тюльпаны, или что продают? Авторы торговцы цветами продают их розничным торговцам каждое утро с а, вот помощью такого баланса аукциона. И в Израиле и Японии продают свежую рыбу только. оптовые торговцы в продают а, розничным торговцам. Значит, первый вопрос практически не экономический. Почему вот на таком аукционе удобно продавать тюльпаны из свежего рыба? Да. А этот аукцион, он еще по сравнению с теми, которые мы обсуждали, он не только прост, но он еще и более тихий, да? Потому что в английском аукционе все выпекивают. Представьте, какими-нибудь горлазкими казакцы тюльпанов. А при голландском аукционе все молчат, да? Потому что тишина. И с первого выпека этому аукцион прекращается и, соответственно, они на практике очень удобны. Вот у меня мой, по-моему, он умный, как я не говорил, 15 лет назад, он оторвал свой дом. Он пропустил объявление местных газетов, что цена будет снижаться каждую неделю на 5 долларов, что вначале цена была 220 тысяч, и вот цена снижается каждую, каждую неделю на 5 тысяч. И будет снижаться в ночь с субботы, с субботы на воскресенье. И первую неделю был снегопад, что вообще для Вашингтона необычно, и они думают, что к ним никто не приедет, но поздно вечером в субботу вдруг приехали люди и сразу договорились, ну, то есть купили. Это. Конечно, спрашивается, почему эти люди не могли подождать полуночи и снижение до 5000 Это указывает на то, что в этом аукционе эм, тот же самый стратегический выбор, что и в аукционе первой цены. Хочется, с одной стороны, выкрикнуть пораньше, пока никто другой не выкрикнул, с другой стороны, хочется подождать подольше, потому что чем дольше ждешь, тем ниже цена, которую платишь. правильно? И э, вот здесь, вот здесь, есть такая, такая достаточная вещь, которая стоит обратить внимание, вот э, посмотрите, я вам рассказал сейчас про три формата аукционов. Про английский аукцион про открытый, про аукцион первой цены, завтра когда все придут для конверта. И про голландский аукцион. Вот на самом деле голландский аукцион это в точности один из двух предыдущих форматов. Это в точности такая же стратегическая игра. И если использовать формулу, по которой рассчитывать, в какой момент э, выкликивать, то это окажется один из двух предыдущих аукционов. И вот, попробуйте угадать, какой из них. Голландский аукцион. Это аукцион первой цены или английский аукцион? Да, это опцион первой цены. Потому что. И, и выкрикивает вот, тут нужно ровно при той же цене, которую писать, писать в конверт. Да, значит, ну посмотрите, какая парадоксальная вещь. Так мы употребляем слова открытые и закрытые, потому что вот это здесь все происходит на глазах, а в закрытом аукционе мы пишем конверты. Но, еще раз, мы только что обсудили, и это можно доказать строго, что голландский аукцион в точности аукцион первой цены. То есть он такой же закрытый, как когда мы подаем в конверт. Ну и действительно, и действительно, в английском аукционе, ну в принципе, глядя на то, как торгуются другие участники, мы можем. Поменять а, свою оценку объекта. Например, представьте, что вы сидите на аукционной службе, и там торгуется какая-то второсортная картина 17 лет баланс. И вдруг вы видите, что кто-то предлагает себе очень высокую цену. Вы начинаете думать, а вот я что-то не понимаю, а что это не второсортная. Может быть, это может быть это вернее, просто еще не открытый. но люди живут предлагать такие. Такие деньги, если бы это была э, такая перерывная семья соответственно, вы тоже начинаете семьи торговаться, они тоже семьи торгуются, и ваша оценка объекта меняется. В уголовском аукционе э, этого не может произойти. Вы здесь не можете ничего узнать, потому что э, если, вы, если в нем хоть что-то происходит, то аукцион уже кончается, если кто-то что-то выкрикнул, то все, аукцион кончился. В голландском аукционе вы должны решить момент, когда вы будете выкликывать, если никто не выкликнул, математически это условно на том событии, что никто не выкликнул до этого момента. А заранее, перед аукционом. Значит, вот, обращаю внимание, что кажется, такая прозрачная вещь, что что-то открытое, что-то закрытое. Но как стратегическая игра голландский аукцион — это абсолютно закрытая вещь. Это как аукцион первой цены. Так что нужно обманываться тем, что что-то происходит на беду. Протегические, экономические взаимодействия, это может быть абсолютно, э, абсолютно закрытая вещь. Значит, хорошо. Раз уж мы заговорили про тактины, про картинки, есть такой юбилейн, который называется, э, называется «проклятием, э, «проклятием победителя». Значит, этот пример часто приводит с картинами, но я его могу привести с, скажем, с нефтяным полем. Да? Я понимаю, что много людей, которые гораздо больше меня разбираются в нефтяных полях, но у нас будет полная абстракция. Есть нефтяное поле. И есть участники, участники аукциона. И у каждого участника есть какая-то оценка запасов. Значит, оценка какая может быть? Кто-то там пробурил скважину, посмотрел, сколько в этой скважине. Это что-то говорит о том, сколько вообще во всем поле. Кто-то заказал экспертизу, ему там эксперты что-то что, -то, что -то посчитали. У вот каждого есть своя оценка. Значит, и представьте, и представьте, что вы э, участвовали в аукционе, и вы этот аукцион выиграли. Да? Вот скажите мне, тот факт, что вы выиграли аукцион, что это говорит о качестве вашей предварительной оценки? Она была самой точной? Она была самой рациональной? Нет. Это говорит о том, что на самом деле вы были самым оптимистичным. Ваша оценка была самой смещенной. Тот факт, что вы выиграли, означает, что вы почему-то думали... Но не только просто для него ценностей. Ну, я потому, привел, пример, Смотрите, я потому привел пример э, нефтяного поля, э, потому что ценность нефтяного поля – это примерно количество запасов нефти, она примерно одинаковая для всех. Ну, есть разные издержки добычи для разных компаний, но ценность, она примерно одинаковая для всех. А проблема в том, что мы ее все не знаем. И у нас есть разные оценки. Вот тот факт, что ты выиграл, означает, что ты не самый реалистичный. Что ты был самый оптимистичный из всех. Что вообще-то, ну, вот с точки зрения максимизации прибыли, плохие новости. Если вы про что-то узнали, что вы были самым оптимистичным, это нехорошо проклятием победителя. Что тот факт, что вы победитель, означает, что вы э, в процессе были самым оптимистичным, самым переоценивающим э, результат. Значит, казалось бы, казалось бы, хорошее понятие «проклятие победителя. Однако, к сожалению, проклятие победителя на самом деле является вовсе не проклятием того, кто выигрывает аукцион, А это проклятие победителя, оно является проклятием продавца потому что в таком аукционе, где возможно, такое явление проклятия победителя. В нем все участники, они это заранее учитывают. Они все очень осторожно торгуются, чтобы учесть то, что если они победят, окажется, что они были самыми оптимистичными. Собственно, это были аукционы в 70-е годы, которые принесли гораздо ниже, гораздо более низкие доход от чем рассчитывали. И вот тогда появилась эта теория по проклятии победителя, которая дает низкие доходы, низкие доходы продавцу. <соединяющие> Хорошо. Хорошо. Значит, еще один формат. Называется «Аукцион второй цены» и опять участники делают ставки в конверт. Опять объект достается тому участнику, который написал самую высокую ставку. Но Теперь победитель платит не то, что у него написано в конверте, а то, что написано в конверте у того, кто занял второе место. Второе не осталось сложно. Спокойствие Значит, ну, Во-первых, заметим, что этой второй цены есть. Естественно, экономический смысл. Они не выглядят. Цена, при которой спрос, это предложение. С предложением 1 нам нужно, чтобы спрос был а, равен единице. Значит, эти аукционные, еще называют аукционными ликами, потому что это сделал парень, который написал а, а, будущие надписи о рейтинг лике. И экономисты их очень любят. Потому что у них есть замечательное свойство. Во-первых, попробуйте это замечательное свойство открыть. Значит, вот каждый, опять, каждый знает ценность объекта для себя. Правила вот такие. Убедитель платит вторую цену. Что вы теперь будете писать в качестве, в качестве своей ставки? Что? Более высокую, чем ценность для вас? Нет, ну, не... чем я в первой цене, цене, это точно. Чем в первой цене, да, конечно. Но можно, можно и лучше сказать, что вы будете писать. Да, вы будете писать собственную цену, собственную резервную цену. Значит, это опять это очень удобно. Что не нужно думать о других участников, просто пишешь просто пишешь собственную цену. Значит, это некоторая, некоторая теорема, которую я сейчас на словам накажу. Значит, оптимальная, что оптимальная ставка участника это в точности ценности объекта для него. Значит, вот представьте, что вы последний участник, который еще не написал свою заявку. Все остальные уже подали заявки, они лежат на столе у, у, э, у продавца. Да? Значит, от того, что, вот смотрите, от того, что вы сейчас пишете свою заявку, не зависит, сколько вы заплатите, если выиграете. Правильно? Зачем? Потому что сколько вы заплатите, если выиграете, это уже лежит на столе. Вы просто не знаете, но оно там лежит. Это максимальный из тех, кто на столе. Соответственно, если вы напишете свою резервную цену, то это так как получится. Если эта резервная цена ниже той цены, которую бы вы заплатили, если бы выиграли, вы тогда проиграете, и хорошо. Потому что, значит, пришлось бы заплатить больше резервной цены. А Если ваша резервная цена выше вот той неизвестной вам цены, но уже определенной, которую вам придется заплатить, тогда вы, тогда вы выиграете и вы выигрываете ровно в тех случаях, когда вам хочется выиграть. Соответственно, вы не можете ничего сделать лучше, чем просто написать а, ценность, ценность объекта для себя. И это в сущности, в сущности строго, строгое доказательство. Значит, теперь, когда мы поговорили про вот эти четыре формата аукциона, мы уже увидели, что два из них, английский аукцион второй цены они очень удобны. Они очень удобны в том смысле, что для того, чтобы в них играть, для того, чтобы в них э, что-то делать, не нужно ничего знать про остальных участников. Нужно только для себя э, все определять. Опять-таки, если мы торгуемся за какую-то мелочь или даже за картину, это не проблема не знать, что там думают остальные. Но если крупные фирмы там делают ставки при слиянии и поглощении, посчитать за другую фирму, какая у нее будет прибыль, это могут быть огромные затраты. Соответственно, это большое удобство вот, форматов. Но у этих форматов есть и проблемы. Например, в аукционе второй цены есть другое равновесие. Например, такое. Вот на аукционе второй цены, вот этот вот объект, а вы, участники, допустим, без, без меня сговорились, и Вадим предлагает за него миллион, миллион рублей. Чуть не сказал миллион долларов. Ну, пусть миллион долларов. А все остальные пишут ноль. Значит, будет ли это равновесие? Будет первое. Будет ли это равновесие? Это будет равновесие, потому что никто из участников а, не будет отклоняться никуда, потому что-то что, что отклонится, написать больше миллиона и заплатить миллион. За то, что миллион не стоит. Благодарю, мне тоже не никакого резона от конец, потому что она платит ноль. Правильно? Она получает бесплатно. Поэтому это сговор. И этот сговор устойчивый. Тут, наверное, Часть смеха связана с тем, что все уже придумали, как, каким образом один участник может подгонять Вадим, мне написал например. 903. Да. 903. Да. 903. да, но заметил, что он в себе ничего хорошего не сделает. Он столько как бы, удовольствие получит, что у кого-то другого плохое сделает. Но мы считаем в первом приближении, что экономические субъекты, они заботятся о своей выгоде, а не о несчастье других в чистом виде. Да? Значит, значит, сговор здесь устойчив. А вот представьте, как такой же сговор выглядел бы в аукционе первой цены. Да? То есть как нужно было бы договориться, что все пишут за яхтов ноль, а Владимир пишет 3 копейки. Mm -hmm. Правильно? Но это не устойчиво. Правильно? Потому что любой момент я четыре 4 копейки, выиграю. В а аукционе первой цены сговориться невозможно. Значит скажите мне, а, как вы думаете, в английском аукционе можно сговориться, или, видите, источник в нем сговор, или нет. Вот представьте, что вы без меня, без продавца, сумели узнать, кто целит объект а, выше всего. Как вы знаете? Сможете так сговориться, чтобы это было подновесие? Вот, вот, вот. Цена максимальная 10 тысяч, которую он готов заплатить. А выше, выше этой цены не подалит. Он готов за нее заплатить, допустим, тысяч, mm -hmm. а заплатит только 10 тысяч. И вот эти 40 тысяч... А, допустим, говорят, мы больше не будем подавать, вот за 10 забирать, но да. он готов по факту забрать за 50, и вот эти 40 тысяч, он, в принципе, может вызвать за плитейные участники, которые Они могут договориться, и действительно, вот если этот участник будет сделать такой там, первый шаг, заплатит минимальную цену, и, а, а все остальные будут сидеть и молчать. Значит, почему они будут сидеть и молчать? Потому что они ничего не могут выиграть. Они же знают, что если они начнут торговаться, они ему, в итоге, проиграют. Да. И, как бы, единственное, что они могут сделать, это сделать позже ему. Себя никак не могут сделать лучше. То есть сговор устойчив к английскому аукциону. Вот кажется, кажется, вот какая вот это абстрактная, абстрактная ерунда. Но вот коллеги постарше, кто помнит приватизационные аукционы 90-х. Значит, все приватизационные аукционы были английскими аукционами, Кроме одного, значит, английский, все эти английские аукционы, они все происходили, все золотые аукционы, они все происходили совершенно одинаково. Первый входящий повышал на минимальный шаг минимальную цену, больше никто не делал никаких ставок, и аукцион завершался. Один аукцион был проведен как аукцион первой цены, это аукцион 25% пакета связи инвестов в 1997 году. Если это аукцион, придет к казни одна невероятная сумма в 1,7 миллиарда долларов. Больше, чем все остальные гравитационные аукционы, есть взятые. В нем, очевидно, не было сговоров, потому что, сговоров, потому что вторая ставка была 1 миллион, миллиард 400 миллионов. То есть разница понятно, но они сговорились, что у них не было разницы в 300 миллионов. То есть, вот я говорю, кажется совершенно абстрактной теорией. Ну вот, на примере российской приватизации 90-х, а это все-таки была а, ту приличная а приватизация в мировой истории, в этом случае по объему активов, а, это все просто совершенно идеально подтверждается. Для тех, кто не помнит 97-й год, я хочу сказать, что несмотря на то, что аукцион первой цены, аукцион связи инвеста, он, казалось бы, был очень удачным, в смысле денег, но кончилось все, все равно плохо, потому что те, кто проиграли эти аукционы, они устроили войну против правительства, исследований правительства, а тогда те, кто... В общем, это все потом плохо кончилось. Даже не было ничего хорошего, но теория аукционов, на примере российских вот инвестиционных аукционов, вот эта устойчивость сговоров подтверждается просто совершенно, совершенно замечательно, как это нужно в Значит, теперь давайте я еще пример и, я надеюсь, здесь. Значит, самый простой способ для человека участвовать в аукционе, это пойти на eBay и там что-нибудь продать, если у вас есть что продать, и, и что-нибудь купить. Если вам хочется что-нибудь купить. Значит, что там происходит на eBay? Там а, есть и, и русские аналоги, но eBay это самый первый, самый надежный, самый крупный самая крупная площадка для аукционов. Значит, сказать, во-первых, eBay – это площадка, то есть на нем люди продают и покупают, но сама фирма, она осуществляет только, только транзакцию. То есть вы платите кому-то, а этот кто-то посылает вам по почте объект, который он, он продавал. Значит, соответственно, когда сделка осуществляется, то есть возможность поставить там отметку «Удачный будет продается или нет», таким образом как-то контролируется, контролируется, репутация, потому что, если, например, кто-то не пошел по почте, то, если маленький предмет, конечно, глупо на это, когда в суд или писать заявление в полицию, соответственно, ну, а репутация этого человека, этот репутация будет испорчена. Значит, тогда там какой-то карьеры. Там что написано? Там написано «начальная ставка», здесь вы вводите свою ставку, Здесь вот написана цена, по которой можно купить объект сразу. Не участвую в аукционе, конечно, эта цена намного выше, чем обычно кончается аукцион, но это просто для неких любых людей. Вот здесь написано время, когда кончается аукцион. Вот этот конкретный аукцион кончается через 6 дней 19 часов. Потом есть какие-то дополнительные платы за пересылку, но обычно маленькая. Значит, и. Можно повышать ставку, другие люди тоже повышают ставку, и в момент окончания аукциона тот, чья ставка выше всего, он платит эту цену и получает от Значит, спрашивается. Спрашивается. Например, много можно почитать про правила этого аукциона. Я вот читал эти, эти правила, я помню, я их читал 15 лет назад, когда появились только первые правила, я прям помню, вот, читаешь правила и думаешь, а что, если сделать такое, придумал какую-нибудь там схему, которую можно, в принципе, осуществить, а потом учитываешь все правила, там уже написано, что это как раз и запрещено. Вот, в частности, среди прочего, запрещено, например, договориться с какими-нибудь друзьями, чтобы они повышали цену на тот продукт, который вы выставили на продажу. Отлично. Значит, вот, э, скажите мне, как я описал, что это за аукцион на ИГРе? Вот из трех видов, которые вы обсуждали. Английский э, аукцион. Первый цены, аукцион второй цены. Выглядит как английский аукцион. А на самом деле, когда вы пойдете сюда, вас спрашивают, мне хочу вы повысить эту цену. Вас спрашивают, какая ваша максимальная ставка. И максимальная ставка, она работает, работает следующим образом. На это можно писать. Умно, Сейчас мы перешли на не Нет, матерас. Значит, ну вот кто там где-то не он стоит там минус текущий сенат 1550. 6 долларов, минимальная ставка 25 долларов, если вы введете туда. Если вы ведете туда, что ваша ставка, что вы готовы заплатить максимум 2000 долларов, то что сделает машина? Она поменяет высшую цену на $7. И вот это будет, это будет висеть в качестве самой высокой цены. Если, придет, если аукцион так и закончится, вы вот столько заплатите. Если придет кто-то и, скажем, а, сделает ставку 1800 долларов максимально, видя вот эту а, максимальную цену, тогда на табло что появится? На табло поставляется 1825, и вы по-прежнему будете тем человеком, у которого самая высокая ставка. Понятное правило. когда вы будете максимальную, то машина как бы за вас торгуется до, до такой суммы. Да. То есть, машина все равно не на шахты? А? Ну, нет. Если кто-то говорил 1800, то она как бы его опережает наша в рамках тех денег, которые вы ей даете. То есть, вы вы пишете, до какой суммы она может за вас торговаться? Но если никто не пришел, то она за вас не будет торговать. не будет торговаться. Она за вас не будет торговаться. Это означает, что то, что выглядит как английский аукцион, на самом деле это просто аукцион второй цены, да? Даже не нужно, не нужно много раз переходить и перебывать в mm -hmm. а, следующей ставке, вы можете просто сразу написать свою резервную цену, и а, машина за вас выторгуется до этого и либо выигрывает до этой ставки вы а, получите, какую-то на, на полезность, или вы проиграете, ну и как-то будет тоже будет хорошо. Значит, смотрите, мы только что говорили, что аукцион второй цены, он не устойчив с голосом, он легко сговорится. Но, eBay, плотнейшая площадка аукционная, на это не боится. Ну, действительно, потому что объекты относительно недорогие, участников очень много, все могут быть, все, люди, это там, аукцион участвуют, любой так, что может привлечь людей. И участвовать. Соответственно, сговор между участниками очень веятен. Поэтому здесь можно не бояться. А в аукционах, например, приватизационных, где на музяную компанию, на металлургическую компанию может это давать только совсем небольшое количество потенциальных покупателей, там, конечно, сговор большая проблема. Соответственно, там аукционы, аукцион старый ценный, да, низкий аукцион, это такие проблемы. А здесь это нет. Не проблем неуцены значит у меня э, значит это аукцион трой цены когда э, google его ввел ой когда и то м -м, им казалось отчасти что они его э, что они его как бы изобрели что они взяли теоретическую концепцию и впервые ее применили, применили на практике, что они такие были умные но уже потом экономисты открыли, что э, в XIX веке таким же образом были устроены аукционы, аукционы марок. Вот этот полинек не может знать, но еще в моей молодости марки были очень большой ценности. А в XIX веке марки были вообще просто, они в смысле, играли роль, играли роль редких валют. Соответственно, эти аукционные марок это было немелкое дело. Ну и вот если читать, как это все описано. Описывается именно вот, по почте осуществлявшийся а, аукцион аукцион второй цены. То есть нужно было посылать аукционному аукционную дому свою максимальную ставку, и дальше они торговались вот, как в аукционе а, второй цены. Значит, я оставшиеся две минуты расскажу еще про еще один, про еще один э, формат аукциона. И на этом складываются, значит, на этом почти все Значит, еще один формат аукциона. Это аукцион, в котором платят все участники. Его можно проводить двумя способами. Один способ – вот каждый знает ценность для себя, после этого пишет э, заявку в конверте, объект достается тому, кто написал самую высокую заявку, но платят все столько, сколько написано заявку, независимо от того выиграл или проиграл можно сразу поддельнуть, потому что они в порядке не здоровыми. Значит, другой вариант, другой вариант этого аукциона, да. это то, что продаются объекты, скажем, объявляется начальная цена, и дальше все торгуются как в английском аукционе, но каждый платит то, на чем он останавливается. Да? Независимо знаю, он выиграл или привел. То есть, объект, тот объект, кто торговался до самого высокого, оплатит все, кто участок. Вот, я помню, я когда-то на советской литературальской деятельности я прогололовал, например, шторублевки, рублевки то микроэкономики на микроэкономить, но повышения комплектации, В чем преимущество рублевки как объект от продажа? В том, что она всем приносит одинаковую радость. Шторублевки, да, Соответственно, ну, мне просто интересно, не хочется, поступить в студент, не хочется это делать, со взрослыми не будет, делать. Начали бы с оставки минимальных 100 рублей, и потом добавляешь по 100 рублей. И так будет. Значит, у этого аукциона есть такое свойство, что вот ты торговался, допустим, в 300 рублей, тебя перебили 400 рублями. А вот ты думаешь так, если я, скажу, если я промолчу, то, значит, я просто отдам 300. Если я скажу 500, то, может, больше никто ничего не скажет, я заплачу 500, но отдам. Но я же получу тысячу, и вот если вы будете проводить такой аукцион, вы заметите, что вот эта мысль, что людям кажется, что когда они дойдут доставки в тысячу рублей, то эта мысль перестанет действовать, вот этот вот механизм подталкивания вверх и перестанет. Потому что, если вы, например, отдали 1200 рублей, то есть вы предложили 1200 рублей, вас перебили 1400 400 рублей, вы думаете как, я сейчас скажу 1400, тогда потеряю всего 400, Я заплачу 1400, а мне отдадут 1000, а как я потеряю 1400? Так торгуемся дальше и дальше и дальше, в принципе, народ обычно, Народ обычно продолжает торговаться, вам нужно лишь, чтобы два человека выглепить, это уже а, на Это можно немножко, немножко, немножко заработать. Значит, если правильно анализировать математическую модель, конечно, значит, здесь, говоря таким либо языком, здесь нет равновесия в чистых стратегиях. Да? Здесь равновесия только а, смешных стратегиях. Значит, последнее, про что я хотел сказать, это какой опцион лучше, если единственной целью является максимум прибыли. Если я хочу, чтобы была цена побольше. какой аукцион из тех, которые мы обсуждали, уносит самую большую деньги. Что вам интуиция подсказывает? Да, а интуиция да, должна, да. должна, должна подсказывать, что все сложно. Интуиция должна подсказывать, что все сложно. Кураж, да? И как вы думаете? В этом аукционе, когда я писал последний, в котором платят все отчасти, когда все подают деньги, ну, блин, денег предупреждают аукционисты. Не, он как бы в первый момент такая мысль, что это как здорово, что деньги даже всех. Но с другой стороны, понятно же, что все тогда будут просто платят очень мало денег. Да? То есть как бы тогда оптимальные стратегии такие, что бувьте непонятно, ну, я вас соберу с 60 человек, но, ну, может быть, ну, это меньше, чем с одного победителя в аукционе первой цены. Действительно. Можно доказать совершенно длительный э, математический результат. В некоторых математических предположениях, что ожидаемые доходы от всех вот этих фаукционов, не все одинаковые, нужно предполагать, что участники одинаковые, э, симметричные, можно еще математические предположения. Но даже в этом виде это длительный э, результат. Но я вам честно как бы интуиции экономические рассказал действительно. В одних аукциях там плавят все участники, но тогда все просто была очень молодыми. В аукционе второй цены кажется, ты получаешь вторую ставку, но все делают более агрессивные ставки. Эти вторые ставки выше всех. И, соответственно, ожидаемый доход оказывается, ожидаемый доход продавца, оказывается одинаковым. Но э, если бы не еще было, то я бы еще раз меньше сказал, Но. Я очень могу вспомнить здесь, если есть вопросы, то не могу. А вот Нобелевские зрения по аукционам, это какие аспекты? Примерно. Примерно. Или Нобелевские зрения? Есть разные Нобелевские зрения, которые связаны с аукционами. Uh -huh. Например, э, вот есть а, Нобелевские зрения а по гременеционной математических модели, тем не менее, оказала огромное влияние на экономическую на, наук, какой-то ровный полус. Мы его знаем как автоинституциональный теоретик. Ну, Интересно, что он не он, он работал даже не на экономическом факультете, он работал в юридическом факультете. И многие его достижения были из чисто практических работ. В частности, у него была такая работа, которую он предложил. Он предложил мобильный спектр, радиоспектр. Во-первых, он радиоспектр. То, то, что нужно для того, чтобы ну, если вы хотите сделать компанию, да, вам нужно немножко спектр. Ваш сигнал проходил, вам нужно, чтобы эта часть радиоспекта, частота. Это частоту, да, чтобы частота это не совсем физический объект. Но вам нужно, чтобы частоту больше никто не использовал. Есть чистота, как бы резервированная есть службы, есть частоты военные, есть частоты, которые для телевидения, есть частоты для администрации. Что пришло к полузу, что, во-первых, этим частотам их нужно рассматривать как физические объекты, и присваивать. Можно сказать просто, что эту частоту мы отдаем не такое дело, это не такое дело. И главное, что он в этой же работе предложил их продавать на опцию. Что мы можем, что государство может просто разбить. Часы на куски, эти куски продавать. Тогда, может быть, агент э, э, компании купят. Когда а агенты вышли из моды, тогда мы в в компании перекупили от компании для респектур. А там становится больше скупки путешествий, и тогда плюс то компании покупают. Вот, то, есть, э, то есть, в каком-то смысле... В этой работе даже не было ни одной формулы, но этот поворот был совершенно, совершенно революционный. Понятно, что когда он писал за то, что радиоспект, его можно также продавать по частям, как, как и другие вещи, это сейчас не поверить, насколько люди на эту ситуацию. Это казалось просто абсолютно инфлическим. Значит, ну вот те новости у которых я показал, Леонид Бурбец, Роджер Мальсон и Риконскин, они получили за разные работы. Как ни странно, Леонид Бурбец был теоретическим плановой экономики. Это, это не такая уж простая связь, он был математическим экономистом, который пытался анализировать теоретические основы плановой экономики, как это может работать. И может, план, помните, с а, как-то транзакции он моделировал с помощью например, первых моделей, первых моделей Роджер Майксон, среди, среди прочего, доказал вот эту теорию об от разных аукционов, соответственно, он правильно понял, как как думать про эти опционы, попутно он стал одним из основателей э, теории принципа э, Герка, на практике следует примерно следующее, что если вы хотите человеку э, создать правильные стимулы, то у вас нет никакой свободы в выборе ему компенсации. Если вы это, когда это, это еще 40 лет назад, это экономисты не было понятно. Если вы хотите от человека, которого своим интересно чего-то добиться с помощью любых то когда вы определяете то, чего вы хотите от него добиться, это уже в сущности определяется, сколько вы должны за что платить. Что вы И, как бы, Значит, у нас не больше не по непроаукционных, но он, в частности, проаукционные описал ситуации, в которых аукцион первой цены приносит больше выгод, чем а аукцион второй цены. И, и наоборот, он примет, например, простая ситуация, когда у а, а, участников есть то возвращение к риску, то аукцион первой цены он более выгоден для продавца, потому что он более рискованно, чем, например, английский аукцион. Акцион первой цены – английский аукцион, да? На английском опционе мы, как бы, можем свою шкафу подстраивать, для говорили участников. Соответственно, мы тогда рискуем меньше. В аукционе первой цены, мы пишем только заявку, мы рискуем больше. То есть у нас есть отвращение к риску, это значит, что мы, чтобы риск избежать, готовы больше заплатить. Соответственно, если по какой-то причине вот у нас участники боятся риска, а мы хотим собрать повыше денег, тогда нужно оптимизировать на цены. На Спасибо за